американские астрологи назвали самые совместимые пары по знакам зодиака среди них близнецы и овны знаки любят поспорить но быстро находят компромисс и могут жить долго и счастливо хорошо живется вместе львам и стрельцам стрельцы ценят лидеров царе зверей ну олев а любит азарт и веселый нрав своего огненного партнера в рейтинг совместимости попали пары козерог телец Рак-скорпион и водолей-весы. Чем же хороши эти союзы и действительно ли в реальной жизни все именно так? Спросим у астролога и психолога Веры Хубилашвили. Вера, доброе утро. Здравствуйте. Мы упоминали про э, пример близнецы Овны. Да, оба любят поспорить, оба находят компромисс. Но ведь иногда устаешь спорить. И на компромисс уже сил нет, да? Вот, может быть, все-таки это не настолько соответствует действительности вот эти вот пары, о которых мы сегодня говорим? Все знаки зодиака очень многогранные. И если брать ту же пару близнецы и умны, да, они действительно очень активные, очень э, динамичные, и их взаимоотношения как быстро возникают, начинаются, так и быстро угасают. Какие-то споры, я имею в виду. Но при этом они очень единодушно могут одинаково мыслить потому что энергии которые присущи воздуху и огню они очень близки между собой им будет действительно несложно между собой А, общаться. а на каких качествах они сходятся друг с другом близнецы как вы знаете достаточно интеллектуальные и их эрудиция будет всегда очень э, возбуждать овна а овен как вы знаете очень экспрессивен очень эмоционален, им, ну и вот такой тандем им будет всегда казаться достаточно интересным друг другу давайте другую пару возьмем львы и стрельцы Тут я, пожалуй, согласна. Оба огненные, оба энергичные. У них, правда, много общего. Им присущий одинаковый эмоциональный фон, одинаковые настроение, одинаковые какие-то устремления в жизни. Но при этом каждый имеет свои особенности. Безусловно, стрелец – это знак, который больше, глубже смотрит, потому что им управляет Юпитер. И это знак, который любит обучать других людей. Львы же, они любят себя. Им кажется, что в первую очередь исключительно их мнение будет правильным, могут возникать некие недоразумения. Вера, ну вот э, в рейтинг попали решительные водолеи и уравновешенные весы. Это вот как раз пример того, что противоположности притягиваются, и чем они притягиваются? Здесь не совсем противоположности, если брать эти знаки. Водолей — это знак, как мы уже говорили, очень настроенный на независимость, потому что им управляет планета Уран. И это планета больших неожиданностей. Мы больше всего можем наблюдать именно у водолеев такие вот особенности. Я думаю, водолей тихонечко сидит, воду льет. Оказывается, Все не так просто и примитивно. Если говорить про весы, да, это действительно очень грамотно очень структурированный, очень такой миролюбивый знак, но при этом весами управляет в экзальтации планета Сатурн. Это планета мудрости, планета глубины и планета огромной силы. Поэтому у этих знаков есть свои особенности, которые их наделяет каждый из планет, под управлением которой находится тот или иной знак. Если говорить дальше про рейтинги, там еще остались у нас э, раки со скорпионами и козероги с тельцами. Они-то по каким параметрам друг другу идеально подходят? Особенно раки, которые пятятся назад, а скорпионы, которые все время норовят укусить. Давайте мы здесь посмотрим по принципу стихий. Да? Это будет самое простое. Самые гармоничные стихии, которые между собой взаимодействуют, это стихии огня и воздуха, им всегда между собой комфортно, земли и воды. Вот эти тандемы в любом сочетании всегда будут прекрасны. Ну и, безусловно, между собой водные и все остальные знаки, они тоже очень, будем говорить, условно могут взаимодействовать. А, тут как раз вот водные раки и скорпионы. Да, да? они относятся к водной стихии, и между собой достаточно неплохо понимают друг друга. Да? То же самое относится к земной стихии, которая относится к озероге и тельце. Ну вот смотрите, в этот рейтинг совместимости... Не попали девы и рыбы. Это что ж, такие тяжелые знаки, что они ни с кем не совместимы? Девы и рыбы находятся друг напротив друга. Это тот самый принцип антагонистов. И... и это та самая пара, которая между собой чаще всего находится во взаимном недопонимании. И эти знаки я бы рекомендовала, если э, так сложилось, не, не избегать этого парного союза, потому что через принцип вашего зеркала, будем так говорить, вы сможете очень многим вещам научиться и развить в себе. А как все-таки искать спутника жизни себе? По знакам зодиака или по стихиям, в которые тебе наиболее комфортно существовать? Или просто по любви? Подобрать идеального партнера — это самая большая задача. И лучше всего, я всегда рекомендую, ориентируйтесь на ваши чувства. Но тем не менее, если же вы хотите как-то с помощью знаний и астрологии, в частности, научиться подбирать себе партнера, это лучше, конечно же, изучить свою натальную карту. Потому что там вы уже увидите тот принцип который вы ищете тех мужчин или женщин которые вам привлекательны или наоборот планета антагонист которые вам будут сложны в вашей жизни вам будет понятно что с этими людьми у вас действительно будут складываться самые сложные отношения и лучше не провоцировать судьбу я приглашаю тебя на свидание я должна посоветоваться с мамой и с астрологом да. спасибо вер большое за такой полезный разговор и дельные советы доброго дня спасибо